по поводу альтернативной энергии можно посмотреть все мировые вот, э, скажем, экспертные оценки они же опубликованы везде можно зайти в интернет там то что лапшу что называется вешают на уши по телевизору это сказать да это все ну, это бизнес это такой бизнес да это нужно что-то делать а если посмотреть обзоры вот, мировые там американские там энергетические ассоциация там э, скажем каких-то экспертных агентств крупнейших там нефтяных компаний вот, которые делают обзоры ну, можно увидеть что наверное к 1950 году Доля этой энергии, ну, она, она точно не будет превышать 30%. Это вот самые оптимистичные просто. Я 30. думаю, что 30%. Самые оптимистичные. Я думаю, что вот, э, буквально вот опубликован был экспертный, значит, э, экспертная оценка BP. Mm -hmm. Он вот буквально вот вчера, позавчера, вот как раз Рустам Другалевич в этом упоминал. Он тоже говорил о том, что вот, э, вчера в Альметьевске, когда выступал, что э, это первые 10-15 процентов на самом деле. Эта энергия будет занимать долю. Ну это очевидно, в общем-то, в принципе. Например, чтобы создать, поставить ветряки, да, нужно сколько нужно нефти. Да? один там ветряк винт весит там, 12 тонн, понимаете, для ветряка. Чтобы вот, сделать. Да, что пластиковый там, скажем. а да. потом сколько энергии нужно для этого дела. Потом это м, стоимость этой энергии. Если государство датирует, там понятно. Ну можно такую цифру привести, например, в Южной Америке. Многие, во многих странах 75 до 75% энергии это гидроэлектроэнергия. Понятно, это анды, там, да, знаете, вот там все там понятно. Все течет, да, поставил. течет там поставил платину, там и да. да, все хорошо. Но можно привести другую цифру. Сегодня 75% энергии в Китае добывается за счет, не, получается за счет сжигания угля. Угля. Как в прошлом веке. Да, вы говорите, эпоха нефти уже кончилась, да, по заявлению там политиков. А эпоха угля кончилась больше чем 100 лет назад. Поэтому, вы знаете, все это условно. Вот Соединенные Штаты Америки, да, доля реальной альтернативной энергии в их общем энергетическом обороте, это вот солнечная, ветровая, там, угу. это энергия, там, биотопливо, она около одного процента. Всего? Да, всего. А 25 процентов энергии они получают из угля. За счет сжигания угля. Даже не газа, а угля. Но это же варварцы, это же экология. Экология колоссальная. То есть, вот когда разговоры... Э, Нужно просто считать цифры. считать цифры, и вы увидите, что есть, практика такова, что вот, э, эта энергия вот, она будет пропадать еще долго. Другое дело, что нужно сделать ее экологичной, добычу делать экологичной. Вот Сегодня выясняется, например, что добыча сланцевого газа, сланцевой нефти приводит к колоссальному загрязнению атмосферы парниковыми газами. Почему? Потому что, когда вы будете скважин делаете гидроразрыв, этот метан попадает не только в залежи, покрышку, но он уходит в атмосферу. Вот, э, в этом году была опубликована статья американских ученых, значит, это Гарвард, э, еще несколько университетов. Они изучали эмиссию метана в Соединенных Штатах за последние там, 15 лет по спутниковым данным, mm -hmm. вот, сами американцы опубликовали. Было показано, что за последние 10 лет 60 процентов прироста метана парникового газа для глобального исходит из маленькой территории в Оклахоме, то есть 60 процентов метана парникового газа из территории вот Оклахомы исходит. А чем вызвано? Чем вызвано? там не пишется. Вызвано, понятно, чем? Это вызвано добычей сланцевого газа, сланцевой нефти. Да, в смысле это в одном месте? Да, в одном месте. Понимаете, когда мы добываем? Как Да, то есть мы же не считаем, сколько там выделяется. Вот когда мы делаем идиоразрыв. Мы как бы нарушаем природное равновесие, и вот этот метан начинает выходить. Вот. он попадает в атмосферу, окисляется, превращается в СО2, там все, так сказать, начинается процесс. Вот. То есть эти процессы э, слишком сложные. То есть э, вот тут не то что сгорание может быть приводить к потеплению, да, выделению СО2 парникового газа метана, СО2, но также и добыча. Вот, вот эта проблема она существует. Но то, что мы не сможем заменить там, э, вот, это, вот органическое топливо какими-то другими видами энергии, это однозначно. То есть весь этот оптимизм по поводу Нет. альтернативной энергии, он а стремится к этому надо. Да, стремиться к этому надо. Я, то, тоже, как, вот, э, хотя мы как бы добываем нефть, да? стремиться к этому надо. Но это очень тяжело. Тем более вот, сегодня при такой стоимости нефти все эти э, альтернативные источники не получают развития, потому что они дорогие. Сегодня все делают деньги. Как бы. Экономика считает, они говорят, что мы не будем, мы будем вот, топить нефтью, газом, углем, потому что это дешево. Конечно, если нефть будет стоить там, 200 долларов за баррель, альтернативная энергия будет развиваться бешеными темпами. правильно?